Вы как раз вот те начинающие технологические предприниматели, которые перевернут нашу страну, даже нашу страну весь мир. Касаемо ваших проектов, я смогу вам помочь с вопросами актуальности и источниками финансирования ваших проектов. Я будущий преподаватель физики и английского языка. И благодаря такой, скажем, смеси я могу вам рассказать, как можно совмещать те вещи, которые кажутся несовместимыми. А о том, что такое высокие технологии, и в том числе нанотехнологии, поскольку фонд инфраструктурных и образовательных программ входит в состав группы Роснано, и мы занимаемся как раз нанотехнологиями и близкими к ним э, высокими технологиями. Вам расскажет руководитель дирекции по популяризации фонда Сергей Сергеевич Филипов. В 2007 году было создано Роснано, и задача перед э, Анатолией Борисовичем Байсом была поставлена так, что да, окей, с фундаментальной точки зрения, с научной точки зрения, за изучение взаимодействия и создание новых материалов, как главная организация научно отвечает э, Кучановский Центр, но нам нужны предприятия. Ты можешь знать, но если ты не умеешь делать то знание бессмысленно. Ну и что, что ты знаешь, что прочитал книги, а ты покажи, ты можешь это сделать или нет. Если нет, нет, нет. Соответственно, надо создавать заводы. Государство фокусируется на этом, выделяет фонды, и э, Русланда начинает работать как инвестор в поисках технологий, идей, проектов, которые уже близки к нанотехнологии. Мы находим эти проекты, инвестируем в них, строим заводы, предприятия, создаем продукцию, которая находит э, спрос. В этом основная проблема. Мы можем все что угодно придумать, но если вы не можете это продать, то опять же то, что вы придумали, останется у вас. Сегодня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 Я приехала сюда с проектом разработка экспонатов на биологическую тематику для музея живые системы. технологиями именно, да, как делать на уровне от 1 до 100 микромикрон, я сталкиваюсь тут впервые. То есть для меня это вообще то есть, абсолютно что-то новое. Я хочу новые знания получить и применить их на практике. Заинтересовала проблема а, того, что. Углекислый газ выделяется, и это мешает экологиям. Я приехала с проектом «Экопокрытие для детской площадки». Мне очень понравилась идея это с углеродными нанотрубками. Это довольно перспективное направление, и которое будет в дальнейшем развиваться, и с которым бы я очень хотела поработать. Сегодня меня заинтересовала проблема исчерпания ресурсов.